Они просто Хаус собирается, просто дает всем просто. Как бы пилюлей. Мы идем с пятером, он ловит троих четверых, трое четверо, потом нам дают пилюлей после ульта игры. Он ультует, приводит их к нам, они нам дают пилюлей. А что еще я могу делать? Ну, ну, Нах цепляют, я быстрее туда, врыв, ульт, туда их оттаскиваю, Все, блядь, забирай, это нет, он, он. блядь. Нас ее Хаус специально, да, вот, пока ты, это, специально чтобы иллюзии не делать. Там-то, Это я-то только не упыла, не знаю, иллюзия, Не один раз он тебя ждал. Я просек ты что-то, Там было иллюзии, умирали, Голян, согласись. С и, ну, там, вы его. Ну, что игру, то, грудь, то Конечно, силу игру малый, ебаный игру, конечно. Молодь виноват. Да? Вы, блядь, на ебать. Ульты были хорошие, но... Ульты были от Бога, просто. Но, как бы, их ты, ты понимаешь, <рег crochets> и понимаешь, что он. Ну, я тебя пока не буду слушать, не буду. Не с тем, не с тем, не с тем. Блин, сколько <рег> я Руслан раз, я что его удалил со Стима уже несколько раз причем вот я удалил, наверное, полгода はい, Руслана. кто знаешь Руслана? я уже, наверное, полгода не おо... играю почему? почему не играешь? ну почему, расскажи на камеру не буду рассказывает? на камеру такие вещи не говорят вещи на камеру только играют да, на камеру только. вчера, да? Ну все, убрал камеру, расскажи Да ладно ну, скажи, почему Руслан меня играет? Он тебя обидел? Он нас обидел, что играет. Как? Кинул? Ну все, все, выпустил Тебя записываешь? Нет, нет, нет Он тебя вас обидел? Потому что он нищий, ебать Чем он нас обидел? Он дни съебаны, чрт тебе. Да что дни съебаны? Ещ раз, тебе ответит. Потому что дни съебаны. Это из черпывающий ответ. Да что дни ещ баный. Ещ раз скажи. Нигос. Да что дни съебаны?